Слава Богу, да, всем дальше без перевода. Мы переходим на сегодня Причастие, Евхаристия. Да, я прочитаю буквально два места из Писания. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея, у кого есть Библия, 27 глава, 45 стиха. От шестого же часа тьма была по всей земли до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, лама, сарахвани!» То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Перевод с арамейского языка. Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Или спасти его».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 Вот это вот великолепная картина, которая описывает нам евангелист, апостол Матфей, да, о том, что произошло 2000 лет тому назад. И она просто невероятна тем, что происходило во времена, когда Ишоа Машиях умирал да. на Голгофском кресте. И было очень много... И иудеев, которые пришли из фарисеев, его ученики, некоторые, которые осмелились, да, я, женщина, мать Мария, оказались свидетелями. И в том числе оказались свидетелями римские войны. Вы знаете, римские воины, это понятно, что, да, это профессиональные убийцы, те, которые видели очень много смертей. Вы знаете, вот я могу сказать, что я человек, который видел очень много смертей. Почему? Потому что я работал в реанимации. Да? Я работал, я много раз об этом говорил, я работал в юверейской команде Брандорфов. Да, у нас был заведующий Дмитрий Семенович Брандорф, который потом уехал в Израиль, и он меня э, наставлял и давал очень много таких разных знаний. Но, к сожалению, я работал в 90-х годах, когда в онкологии я работал в онкодиспансерии, э, умирало очень много людей онкологические, больные, и как я уже тоже один раз упоминал, что очень много умирало именно таракальных, таракальное отделение, легочные, ну, взяли, отрезали, там, вырезали, рак легкого, да, лево легкого удалили, там, через два дня человек умер, мы знали, что эти люди долго жить не будут, я всегда удивлялся, зачем делали эти операции, ну, видно, это было просто как-то вот на уровне эксперимента, что сколько проживет, и потом научились резать, удалять, там сегмент легкого, или а, две доли легкого, или полно легкое, там ну, замещающее тело. Но многие люди в те, в те годы умирали, да, я видел много смертей. То есть я работал в реанимации, и вот и очень много людей отходило. И я видел, как люди умирают. Я мог так сказать, что люди умирают по-разному. Но ну, я видел, как умирают, ну я предполагал, да, что умирают люди грешные, потому что они перед смертью очень сильно агонировали, мучились, страхи какие-то, кошмары, метания, падали с кровати, там, срывали с себя все, там, систему, бег, бегали по реанимации, ну, дежурный доктор выходит, ну, говорит о том, что он агонирует, есть, ему немножко осталось, то есть буквально там минут 10-15-20 он проживет и потом умрет, потому что перед смертью люди агонируют, ну, это как бы известный факт, и я видел, как умирали люди, которые верили в Бога. Люди, которыми я проповедовал буквально вот две смены или одну смену назад, не успел их исповедать и привести к покаянию. И я видел, как умирают эти люди с улыбкой на устах и просто вот. Ну, Кому-то он уснул. Он уснул и просто не проснулся. И вы знаете, ну, я совсем недавно читал про. Кэтрин Кульман, да, как она умирала. Факты говорят, исторические факты говорят, которые вот так задокументировано, то, что все отделение реанимации, там по этажам этот запах, аромат рассеялся буквально в считанные минуты, когда Кэтрин Кульман умерла, все почувствовали благовония роз, то есть цветы. Просто вот и люди говорят, откуда цветы, кто принес цветы, нету никаких цветов. Просто какая-то пульмам ушла на небо. И вот это, конечно, оно стоит. Вот. Просто вот эти факты, да. вот Профессиональным убийцам могли сказать о том, что вот на глазах у них один разбойник висит, второй разбойник висит, и посередине висит Иушо да, Иисус Христос, Мессия. Ну, на нем табличку написали над ним. И вот, ну просто в том числе и на.. На римском языке, да, что они тоже могли понимать, что они написали, царь иудейский. Какой царь иудейский? Ну, вот о нем, что, ну, всякие мнения разные, ну, вот человек умирает. Понятно, что римляне, солдаты видят о том, что скоро этот человек умрет. Не думали, не надеялись, что он умрет так быстро. Хотя можно было предположить, потому что те муки, которые перед этим перенес Иешуа, да, они были страшными. Но я могу так сказать, что самые страшные муки, которые перенес Ишу, они были и на самом кресте, потому что ну, как бы, есть даже медицинские освидетельства. Ну, там, я, например, доктор, я это понимаю, да, что там происходило? Произошла централизация крови. Потому что так как Иисус много крови потерял еще до того, как его прибили, да, то есть его истигали римскими. Плесьми, я не буду описывать, какие они, да, ну, то есть его разодрали в площадь. Ему забили терновый голос, голос, забили просто вот в надкосницу черепа, а это очень больно, он так скажу, просто поверьте мне, да. И оттуда тоже текла кровь. Ему пробили руки и ноги, да, и оттуда текла кровь. И вот так как он уже потерял очень много крови, пока он дошел до Голгофа то произошло уже тогда централизация крови, и вся кровь централизовалась для того, чтобы обеспечивать кровью головной мозг, чтобы еще хоть как-то можно было как-то вот так размышлять, думать, да. То есть вся кровь, она скопила в сердце, а вся лимфа или астматическая часть жидкости, телесных жидкостей их еще называют, она скопилась в прикардиальной сумке, в перикарду. То есть в сердце кровь в прикардиальной сумке, синуриальная жидкость, да? телесная жидкость. И вот профессиональный убийца подходит, а Иисус уже умер, он спустил дух. И вот просто, чтобы убедиться, да, знаете, просто берет и пронзает, бьет ему под ребро, пронзает ему печень, в печени еще, это фильтр нашего тела, тыпок крови его так доктора называют, ну, то есть там могла еще оставаться остаточная кровь. То есть в теле крови уже нет, кровь здесь в печени, в сердце и лимфа в прикардиальной сумке. И он копьем пробивает печень и в самое сердце. Пробивает прикардиальную сумку и пробивает в само сердце. Вырывает это копье и оттуда выливается что? Писание говорит очень четко. Кровь и вода. Как будто вода вот вылилась вот так. Просто вот в этом фильме «С Раси Христовой» этот момент очень хорошо показан, То есть на солдата льется вот эта вода. И он, он смотрит, что это, откуда это? Потому что должна вылиться просто кровь. Она не должна вот так вылиться. Она должна потечь. Но вылилась, она пролилась. Почему? Потому что человек, с большой буквы, да, 100% человек, да, мы изучаем, да, 100% Бог, он агонировал на Голгофе, его сердце билось в каких-то страшных вот таких агонях, просто вот, ну, просто сокращалось как-то, вот так, судорожно. И я просто могу, как доктор, просто предположить, но ну, как, как теолог я предполагаю о том, что на кресте Ишо перенес страшный мысли. Почему? Потому что на него были возложены грехи всего мира в один раз, просто вот так. Возложили на одну душу. Проклятие всего мира просто в один раз просто возложили на душу. И бесовская мощная бесовская атака. Просто вот такая вот такая брань. Долго вы, вынести это, да, ну, на самом деле это была настоящая такая мощная духовная брань. Ишой произносит вот эти слова. Или, или. Лама савахвани, Боже, Боже, Боже мой, на что ты меня оставил? Или, или лама савахвани и спустил дух. И вы знаете, вот просто, что произошло? Знаете, солдаты стоят, сотник стоит, и он, они видели, как умер вот этот человек. И не написано, что один человек, а они все. Вот эти сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, мертвые стали из могил, было темно, землетрясение, можете представить. И все бывшие устрашились весьма и говорили: воистину, он был сын Божий. Знаете, до этого кто-то еще произносил вот эти слова и говорил так, что воистину ты сын Божий. Петр, за кого вы почитаете меня? Да, Иешуа спрашивает своих учеников, апостолов. Одни говорят, ну, одни люди говорят, что ты или другие говорят о том, что один из пророков, Иеремия, да, кто-то еще. А вы что обо мне думать? Ученики молчат. И встает Петр и говорит вот эти слова. Ты, Иешуа, сын живого Бога. Аллилуйя. И что Иешуа ему отвечает? Он ему отвечает. Это тебе открыли не кровь и плоть, то есть тебе это не человек открыл, не кто-то тебе прошутал наука. Иоанн, да, допустим, да. А отец мой небесный на небесах. И вот знаете, вот давайте просто вот эту логическую цепочку протянем. Что произошло вот с теми солдатами римскими? Они исповедовали воистину, все человек, сын Божий, сотник, римляне, все те, которые там были. Да вы что? Люди так не умирают, люди агонируют, люди в страхе умирают. Вот, твоя жизнь заканчивается, еще минута и тебя уже не будет. Осознание, страх, куда я дальше пойду? А люди тогда были в основном верующие, они знали, что можно пойти в рай, можно пойти и в ад, да? Куда пойдет душа моя? Неопределенность. Ну, вы знаете, вот этот человек, да, с большой пупоя, он умирал особенно. Ну, так нельзя умирать. Никто, никто из людей этого и вообще бы не выдержал, даже доли, доли секунды его не держал. Но в его был абсолютный покой, абсолютный, совершенный мир. Он ничего не боялся. Он из Голгофского креста благословлял своих палачей. Боже, прости им, ибо они не ведают того, что творят. слава Ишовы. Аллилуйя. И вы знаете, я хочу еще одно место открыть, и мы приступим к Евхаристии, к причастию. И это написано в первом послании от Иоанна, апостола Иоанна Богослова, в 4 главе, с 9 стиха. И вот апостол Иоанн восклицает, «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него».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 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий? И смотрите, вот этот 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Аллилуйя. И мы познали любовь, которую имеет на Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем как Он. Очень важно не просто знать, что... Иисус есть Бог, да. Очень важно поступать в этом мире, так как Он поступал. Потому что Он желает в нас продолжать свои дела, свои деяния. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящееся несовершенной любви. Будем любить его, потому что Он прежде, в другом месте написано, Он первый возлюбил нас. Он прежде возлюбил нас. Еще раз прочту 15 стих. Смотрите, что произошло с римскими воинами, которые стояли под Долговским крестом они исповедовали, что Иисус есть Сын Живого Бога, Сын Божий. А здесь Писание говорит, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в Нем, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Аллилуйя, да? И вы знаете, история тоже об этом говорит. История говорит о том, что особенно во времена Нерона, императора Нерона, когда этот безумный император, маниакальный человек, да, абсолютно, поджог Рима, Рим, Рим обвинил христиан в поджоге, и христиан начали поджигать буквально как факелы для того, чтобы осветить дорогу Нерону. И он шел вот так и радовался, писал свои безумные стихи. Ну, вы знаете, вот э, римские войны, которые поджигали вот этих христиан, э, каялись, приходили к Христу тысячами, просто тысячами, понимаете, да? Исповедовали, ну, в том плане, что, когда ты видишь... Вы знаете, как умирали христиане в тему? Вот христиан ведут вот по дороге, да, ведут их на верную смерть, кого-то раскнут. Кого-то не только распят, еще подложат туда сток, сток сена, да и подожгут. И он будет не только распят, он еще будет гореть. И вы знаете, я об этом уже как-то проповедовал. Это исторический факт. Он описан. Описан очень подробно, да. И просто это и, и независимые историки, которые вообще Бога не верили, просто описали в этой, в этой ситуации. Христиане шли на верную смерть, они шли с радостью. Они шли с песнями песнопение. Какой псалом приходит? Радостный псалом. <смех> Слава душа моя Господа да? или какой-то псалом радости, который известен был тогда. И лично меня это очень сильно умиляет. И вы знаете, когда Римляне распинали этих христиан, поджигали, видели, как они с, с, вот, с этих фа, вот эти факелы горящие благословляют вот этих римлян. Они приходили к вере в Ишуа потому что они говорили, мы видели много смертей, но вот так не умирают, так нельзя умирать. Это на самом деле ангелы, которые здесь живут на земле, и просто они вместо, вместо того, чтобы проклинать нас, они нас благословляют. Мы тоже хотим верить такого Бога, который дает такую уверенность, такую веру в то, что я знаю, куда иду. Аминь, Перед самой смертью, когда вот через минуту тебя уже не будет. Я сегодня буквально вспомнил, я, вообще, у меня сложная судьба, я служил в спецназе, да? Я сегодня почему-то вспомнил, что один азербайджанец когда-то, ну, он пристал мне автомат Калашникова сюда в сердце, не хотел выстрелить. Осталась секунда до смерти, потому что я вступился за, за одного человека, за Сибиряка, он -то того не понял. И вот он резко развернулся, хотел застрелить Сибиряка, красивый такой парень, такой чубатый, да, и мы все время делали замечания за этот чуб. И вот он все носил этого азербайджанца, пинал его сапогом, он развернулся, хотел, перезарядил автомат калача, хотел выставить. И я, я встал вот так, защитив этого сибиряка, не помню, как его зовут. И он приставил автомат к моему сердцу и хотел на, нажать. Я смотрю ему в глаза и говорю, ну, просто ну, такая немая сцена, да. И, знаете... Вот когда вот стоишь вот так на пороге между жизнью и смертью, да, вот реально вся жизнь вот так, она пролетает у тебя перед глазами. и думаешь, что ты сделал, да? Ну, мне было тогда 19 лет. Что я успел? Да ничего я не успел. Что я видел? Да ничего я не видел. И так жалко вообще умирать 19 лет, когда ты вообще ничего не видел, когда ты пацан. Мне, конечно, страшно сейчас вот, как там умирают молодые пацаны, да, вот в Украине, да, вот это, конечно, страшная вообще ситуация, которая сейчас сложилась, и, конечно... Нам надо вообще день и ночь молиться, чтобы это безумие прекратилось. Прекратилось. это Безумие. безумие никак как скажешь. Еще меня вот как-то вот почтила мысль о том, что как страшно сейчас людям, которые наполовину русские, наполовину украинцы. У них течет славянская кровь, и она наполовину украинская. Мама украинец, отец русский. Да? Или наоборот, отец украинец, а мама русская. Вот как? Я не знаю. Ну, это сердце, оно просто должно разорваться. Просто. Понимаете? Как вот... Семья, да, муж русский, там жена украинка или наоборот, я не знаю, мое сердце разрывается, когда я вот смотрю, вот как сейчас рвутся вот эти славянские сердца, да, потому что сатана просто ну, как, действует по своей излюбленной тактике, разделяя власть, просто сатана это все делает, понятно, да? И наша война не против крови плоти, а против духов злобы поднебесных, поэтому сегодня еще раз призываю до да, вас молиться да, за вот эту ситуацию. Я, для меня большая честь служить в той церкви, где русские и украинцы евреи и неевреи собираются вместе. Это большая честь, поверьте мне. Потому что я знаю, что только в такой церкви может быть Иисус Христос, только в такой церкви может быть Ишуа Машев, который не делит нас. Да, там на небесах я в прошлый раз говорил вот эту мысль о том, что у нас не будет нас. Ну, будут евреи, конечно. Да. И потом несметное количество просто обращенных из языка, которые пересчитать просто невозможно. Это книги откровенных Аминь или не аминь, да? И просто с кем мы сегодня отождествляемся, кто я сегодня, да? Вот я сегодня раз отождествляюсь, я сегодня не русский, я сегодня не кореец, я сегодня не украинец, я Христов, я Божий, я сооружусь туда, я знаю, что нации там написано во Христе Иисусе и в Ишуа Нет уже ни мужеского пола, ни женского, ни илина, ни еврея, ни обращенного из язычников. Ну, все одно во Христе Иисусе. Так написано. И это не изменишь. И понятно, да, что мы через иудеев спасаемся. Мы это ценим. Я люблю евреев. Я всегда их любил. Я не знаю почему, но евреев в мою жизнь вложили очень много. У меня еврейские мозги. Я получал у евреев все свое образование. Первое образование еврейское, да. Я закончил Каргандийский государственный институт, который основали репрессированные евреи. Второй институт, да, психоанализа. Еврейский институт абсолютно, Давайте мы просто сегодня склоним наши сердца. Я еще раз повторю о том, что в причастии принимают участие члены тела Христова. Может быть, ты сегодня приехал с другой церкви. Это вопрос твоей совести, это вопрос водительства Духом Святым, о том, что если ты считаешь, если совесть твоя не обличает тебя... Если ты омыт кровью Иисуса Христа и имеешь дерзновение, то ты можешь сегодня принять это причастие к крови и телу Христова вместе с нами. Да. Если ты с мессианской синагоги, это наши братья, которых мы, наша церковь, наша община почитает больше себя. И мы их также принимаем, как своих братьев, и благословляем их также на принятие причастия. Сегодня моя жена говорила о том, что мы когда-то получили откровение, что мы руки Христа. И я бы хотел добавить, что мы пронзенные руки Христа. Когда мы помогаем кому-то, наши сердца уже пронзены. Мы знаем эту боль. И мы говорим людям, не думаю, что тебе больно. Христу было на кресте больнее. Не думаю, что тебе тяжело. Потому что Иешуа на Голгофе была намного тяжелее. Можешь сказать на это аминь? Да это так. Ты идешь куда-то, да, вот, в стоматологический кабинет и думаешь, вот сейчас... Ну, правда, сейчас уже такие анестетики пошли, что там челюсть могут снести, ничего не почувствуешь. Ну вот, да, голову могут поменять, это точно. Ну, вот дочь моя сейчас идет в роддом, да, и, ну, слава Богу, у нее есть вера, она верующая. Я просто хотел бы и сказать о том, что, ну, Христу было больнее, да, поэтому вот довериться Христу, сказать, Господь, я в твоей руке, да, ты через такое прошел, ты и меня проведешь. Хвала тебе, всемогущий Бог, Господь, очень Мы молимся прямо сейчас, я хотел попросить сегодня и пастора Александра и пастора Романа принять участие в том плане, что мы в раздаче Тела Христовой, крови Христовой. Господь, мы благословляем Твое святое Тело. Мы принимаем...